운을 할 때는 네. 언제나. А когда вы принимаете решение во время собрания, начинайте с простых вопросов, допустим, которые быстрее и просто проще можно решить. А самые трудные вопросы, самые головные войны, носящие такие, оставьте на потом. 거, 어, Если вы будете делать наоборот, то решая эту главную, как бы самую больную вопрос, вы просто не дойдете до самых таких простых. Поэтому еще раз говорю вам, решайте все простые вопросы, а самые трудные, самые последние ученые. Я в своем случае, если из того, что я предлагаю сделать хоть один против есть, 반대я. я не провожу сохранение. Я призываю всех молиться и более ничего. Я сказал, я говорю, мы будем молиться сначала, а потом мы будем решать дальше. И когда один был на тот момент еще не согласен, после того, как мы молились определенное время, собрались последующие, собрались, никакой результат. Тогда верующие начинают атаковать этого одного несогласного. <говорит> Поэтому зачем ты, говорит, выступил дам, из-за тебя мы опять сейчас будем собираться в следующий раз на по собранию. <говорит> Поэтому не надо просто так из-за своих убеждений противиться тому, как говорится иногда, что говорит пастор. Итак, дорогие пастора, мы должны иметь духовную насть. Okay. Мы трижды строили здание своей церкви храмской. Сначала первый раз мы построили на 500 человек. 500 человек. Потом на 1500. И тогда тысячи человек уже могли проводить 있으니까, 뭐, Поэтому Так как у нас 5 раз в богослужения в неделю, получил воскресный день, то 10 тысяч могут проводить спокойно. Потом третий раз мы построили на на 5 и это yeah, получается уже, когда мы строили второй раз, uh, все верующие были против, были против строительства в делали уже и а тогда как построить? Хидо, а не собак. Инчуй, не только молился. только молился. Я говорил Богу, надо построить И только тысяч уже, асдами, ставну, довольно-таки и я молился постоянно. Но перед тем, когда я только-только открывал свою церковь, я обходил весь этот район, то есть весь город, этот, и я, как стены и обходил и просил Бога дать мне и но я человек такой, молюсь до тех пор, пока я четко не получу ответ. Иногда Бог в тот же день не дает ответ. Иногда через через три дня. Иногда с понедельника по пятницу. То есть вот так. А здесь, мне пришлось 10 лет. Десять лет молился. И нет ответа. И это говорит о том, что многое что нужно было приготовить. Бог говорит, я дам тебя. Я молился за определенную территорию, обходя ее, а Бог несколько сот раз больше дал тебе. Бог великий. Посмотрите, как Бог сотворил весь этот темной шаг, насколько велик, он велик, все это вселенная. 되는데, Поэтому, насколько велик этот земной шаг, хотя на нем живут сколько 7 миллиардов. И для вас тоже Бог приготовил великое, великое, великое. Аминь. А что Бог говорит мне тогда, что если дать, Тебе сейчас ты просто не справишься с этим. Бог говорит, я могу тебе в полноте это дать, После этого я уже не говорю Богу, дай, молитвей. А я конкретно говорю Богу, чтобы я мог справиться с этим. Я могу верно с этим справиться. Я молюсь таким образом. И я получу ответ. 질라고, И когда я во второй раз призвал верующих к строительству, никто не приветствовал, Это я молился. Но Но я говорил, Бог, ну что же нужно сделать, чтобы этот храм построить? И Бог начал говорить, и поэтому в Божьем деле необходимо, чтобы не было противления, чтобы, Божьем Божьем деле не, надо, чтобы не было. Чтобы Можьем Можьем Можьем. Что в Божьем деле не должно под... быть противления. И Бог говорил мне все время об я не понимал, деньги нужны. Что долгу, если, допустим, верующие не будут только противиться? Если никто не пожертвовать не хочет давать. Разве только от того, что они не будут противиться, этому построиться быстро? Не было понятно. Получил ответ, но потом опять помолиться. А Бог одно и то же слово, постоянно говорит одно и то же слово. не я скажу своим бывшим открыто. Я спрашиваю Бога Бог не говорит, чтобы важно было, чтобы вы не были против какого И за деньги мне говорит не переживай Бог говорит главное чтобы один фактор был остальное все я приложу все я сделаю но я могу понять. Я сказал, девочки, Бог сказал, что вам не требуется делать пожертвования, вам требуется одно, если вы хотите мне помочь, только не препятствуйте, то есть не противтесь. этому. Бог сказал, что все сделает сам. Потому что после того, как я сказал, что им не надо приносить божествование такие большие, специальные, это, даже ничего, довольно-таки. <со> если это не для греха, <со> если это не то, что ведет нас к кирис, <со> если это для того, чтобы действительно сделать Божьи дела, и я сказал, то тогда примите решение, чтобы не противиться этому. 그때의 선도들이다 아멘. 선생님, 무슨 말씀이세요? 한번 말해 주세요. 이 날에 예수님 이 날에 디아크 부정도 와니. 그래서 빨리 천오백 명 들어가는 선도를 지켰습니다. 동의 있습니까? 그랬더니 아 믿음 좋은 사람들이 동의합니다. Поэтому я сказал, тогда принимаю решение, чтобы строить храм на полторы тысячи мест. Вы согласны с этим? И люди, которые имели хорошую веру, скажут, да, вы согласны. 그랬더니, ну, Когда я спросил, есть кто-нибудь против, И люди так опустили голову, потому что Бог же сказал, не протився, то есть сказали, не противится. Поэтому, 그래서, что, ну, yes. А все, тогда приняли решение. В а, yeah, поэтому будьте все приниматели. Yeah. И все сказали, да. Понятно. И так мы решили Понятно. Понятно. Поэтому я, то есть денег нету, ничего мы еще не приготовили, но я сказал, что давайте будем начинать. Если Господь сказал, что все совершится, оно все получится. И, как говорится, нет, нет исключения, все по слугу и начали, говорится, лопаты брать в руки, начали копать, раскапывать, приготавливать. Лян, Я же сказал, что пожертвования можно не принесить, но молиться не нравится. Потому что дьявол не нравится, когда строится храм, и как сильно он атакует в эти моменты. Я сказал, что жертвования не можете не делать, но а молиться на уши. Не, усиленно при этом. 6 Чтобы мы за шесть месяцев построились, закончили и вошли туда и проводили богослужение. На полторы тысячи залов. За шесть месяцев. Бог все приготовил сам. Дали быстрое разрешение на строительство. ну, и, и, и, дома на 30% сень, Плюс на 30% строительные материалы нам сразу же посодействовали, что мы приобрели. И мы быстро построили. И, сожаление пришло. В чем сожаление? И поэтому Бог говорит, я дам тебе все. Поэтому понимание того, что Бога все приготовлено, как со складировано, поэтому <свят> если я знаю, что у меня собрано, что есть деньги в запасе, я, я не буду строить как бы так. Самым лучшим образом буду строить. <свят> из хорошего материала. И все-все обустраивая самый лучший кольца, но я не думал так за. И поэтому, он был, и это, как говорится, тогда было. За 6 месяцев мы построились. И тогда только пришло к сожалению. Но спустя шесть месяцев мы все-таки построились и вошли для того,